Приветствую всех на своем канале, сегодня в обзоре будет вот такой вот портативный штативчик фирмы Zomai, модель Q111. Вот я его разобрал, поставил на ножки, Значит, здесь у нас такой вот замочек фиксатор, то есть он не дает ножкам самопроизвольно подняться или еще что-нибудь. Вот я его сейчас закрыл, вправо открыл, сам штатив, ножки выполнены Предполагаю, из алюминия, хотя понятно, ну все равно они какие-то холодные, как металл, скорее всего алюминий. значит, на концах ножек вот такие двигающиеся подставки, тут ножка стала устойчиво. значит. Мягкие вот такие ручки, за которые можно поднимать, держать, переносить. Удобно достаточно. Сам, сама конструкция штатива довольно таки простая. Ничего сложного тут нет. Уровень есть, как видите. Сейчас я поставил, в принципе, пузырёк, ровно, пузырек и троган. Указывает правильно. Так, чтобы. Чтобы крутилось по кругу. Есть специально вот это колесико. Ой, вот это колесико. Оно фиксирует. Нужно крутить цели. Потом, чтобы наклонять камеру, вот эта ручка имеет тоже винтик. Как винтик. То есть ее подкручиваешь, и площадка двигается вперед-назад. Ну, по кругу соответственно. Здесь отстегивающаяся площадка для установки камеры вот это я не понял что за ролик это выкручивается выкручивается а толку ну, как но что он что он дает не понимаю так ну в принципе все сам а забыл что здесь еще вот такая вертушечка есть вот чтобы ее чтобы поднять еще дополнительно площадку обязательно вот этот ролик сначала отпустить ну, на открытие открыть чтобы площадка поднялась чтобы можно было поднять площадку вверх еще где-то на сантиметрах на 30-40 все И потом закрутить чтобы палка не дергалась сам штатив он в принципе он вот, выполнен абсолютно везде из пластика но вот эти все ролики крутятся аккуратно мягенько без каких-то э, не знаю там или все аккуратно крутится плавненько ну вот такой вот ролик ой вот такой вот штатив в принципе для домашних бытовых целей наверное его достаточно мне достаточно, потому что я брал другой штатив, там рублей за 700 на алиэкспрессе И он у меня сломался, конечно. Был очень хлюпкий, слабенький. Что не скажешь об этом штативе, весит, наверное, примерно полтора, наверное, килограмма два. Ну и стоит достаточно устойчиво. Поставьте лайк, кому ролик был полезен. Смотрите другие мои видео. До свидания.